Mixed fine, mixed fine. You got drops of oil, and on them smeared, balled, and you were bleeding. You were splashing, throwing, and you were dropping. You were mopping, mopping, and you were scolding. You were saying Теперь ты переступил <социк> Стоплену бить беш я достану и и победа Холодий, как лед, я, я бы тоже поводил копьем. Я бы кушаю поделить на трех. Ты бы гуше перебил на трех. Я иду, что береги спал на ведь души не беслана. Меня плюши, не быстро на.